Привет всем, я Даниэла, я из Хорватии. Я в Хорватии изучаю русский язык. Я приехала в Чистое Небо, чтобы, ну, чтобы пойти в Россию, общаться на русском языке с русскими, увидеть жизнь. И здесь мне очень-очень понравилось, люди прекрасные, природа прекрасная. И я всем рекомендую посетить. Мне сейчас очень жаль, что так быстро уважаю, кажется, и, э, не знаю, посетиться здесь очень-очень приятно и, и рекомендую. всем.